Сам факт с утечкой изотопа Рутени-106 на юге Урала в селе Эргаяш Челябинской области имел место еще в конце сентября 2017 года, а известно об этом стало спустя два месяца. Для этого есть соответствующие инструменты. Международные конвенции. Я поднял вопрос о том, почему эти инструменты не действуют. То, что скрывают два месяца. В нашем случае это актуально уже в минутном диапазоне. При любом инциденте с утечкой радиоактивных изотопов. Россия обнародовала эту информацию только после того, как Институт ядерной и радиационной безопасности Франции 9 ноября объявил, что в пробах воздуха, взятых за период с 27 сентября до 13 октября, был обнаружен радиоактивный изотоп рутений-106. Жильгеманта Свайчунес, министр энергетики Литвы. После моделирования ситуации на основании данных МАГАТР, Института ядерной и радиационной безопасности Франции о содержании повышенных доз изотопа Рутенин-106 в пробах больших объемов воздуха на территории Европы, по данных о движении воздушных масс вперед 25 сентября по 13 октября на территории от Урала до ученые пришли к выводу, что возможный источник загрязнения находится в районе Южного Урала. Спустя два месяца власти России подтвердили факт: утечки изотопа Рутини-106 в Челябинской области. Области. Большинство зарегистрированных измерений основаны на семидневных образцах воздуха большого объема. В целом, измерения рутеней 106 в воздухе были зарегистрированы в диапазоне от 10 битки биткерелей в кубическом метре до 10 миллибиткерелей в кубическом метре. Причем, наибольшее измерение 145 миллибиткерелей в кубическом метре было зарегистрировано в Бухаресте, Румыния 30 сентября 2017 года из 24-часового образца. Шведское агентство по радиационной безопасности сообщило о трех измерениях с очень низким уровнем рутений 103 в диапазоне 1-4,8 микробиткерелей в кубическом метре. 36 стран сообщили о результатах измерений в МГТЭ. 7 стран указали, что у них нет возможностей для проведения. измерений. Рутени 106 в воздухе. На сайте МАГАТЭ размещена информация о результатах исследований больших объемов воздуха, отобранных в разных странах Европы. Что примечательно, на территории России в этот период времени измерения не проводились в соответствии с установленной процедурой МГЭ и КМЭГТЭ, направил официальные просьбы государствам-членам в европейском регионе через свои контактные пункты в обращении 7 октября 2017 года в 17 часов 15 минут UTC, чтобы подтвердить, были ли проведены в этих странах измерения рутения 106 в воздухе. Если да, то могут ли быть переданы результаты МАГАТРЯ? Были ли какие-либо недавние события в тех странах, которые связаны с выбросом в атмосферу Рутения-106? И если да, то могла ли эта информация передаваться через канал аварийной связи? МАГАТЭЯ считает, что уровни, сообщенные МАГАТЭЯ, не представляют опасности для здоровья человека. На основе имеющихся данных мониторинга информации, предоставленной государствами-членами МАГАТЭЯ, не было определено какого-либо конкретного события или места для рассеивания а в 106 в атмосферу. В настоящее время МАГАТЭЯ не может делать выводы относительно определения места утечки без фактической отчетности от государства. Происхождение выброса. Речь идет о России. Если вы были в непосредственной близости к очагу утечки Рутения-106, а также в зоне радиоактивного облака вперед с 24 сентября 2017 года по 5 октября 2017 года, вы могли получить опасную дозу радиации. Далее приведена карта движения воздушных масс на высоте 1000 метров и 5 насадков из этого облака. Состояние измерения рутения-106 в Европе. В общем, при измерении рутения-106 в воздухе, из 24-часового образца его обнаружили в пределах диапазона с 10 микро до 10 милибиткерелей в кубическом метре. А самый высокий показатель 145 милибиткерелей в кубическом метре зарегистрирован в Бухаресте, Румыния. 30 сентября 2017 года. Рекомендации МГТЕ. Все зарегистрированные данные об изотопе рутения-106 Находятся в пределах допустимых концентрации, не требует проведения чрезвычайных мер.